Вы же знаете, что на биткоине на самом деле зарабатываешь меньше всего. Когда слышишь о росте криптовалюты в 2-3 раза, как кто-то зарабатывает 20, 30, 100 тысяч долларов, все замечательно. Но почему в этот момент вы не думаете, а что с другими криптовалютами? И если выключить все эмоции и сухо посмотреть на цифры, то вы увидите, что другие монеты на самом деле дают в 10 раз больше. Для наглядности давайте сравним результаты роста биткоина и монеты, к примеру, Avalanche, AVAX на последнем цикле роста где-то вот в середине лет... 2021 года до конца осени 2021 года. Это был последний цикл, когда все взлетало. И вы удивитесь, но биткоин вырос на 139% процентов, вроде бы круто, а монетка авакс на 1451%. процент. Если бы вы вложили 1000 долларов в биткоин и 1000 долларов в авакс, то с биткоина вы бы заработали 1392 доллара, а с авакса 14000 508 долларов. Осталось только понять, как выбирать такие монеты и аргументировать их рост. И вы должны понимать, что самый большой риск альткоинов, а альткоины это все монеты, кроме биткоина, так они называются, это то, что монетка укатается в ноль, то есть цена станет вообще ноль или рядышком с нулем. Или она вообще, в принципе, исчезнет и вы потеряете все свои деньги. Поэтому в этом выпуске я подготовил три монеты с четкой аргументацией не только почему они выживут, но и почему они дадут рост. Поехали. Первая монетка – Ольга dot сокращения dot сейчас цена где-то 7 долларов с копейками и за последний год цена упала на 73 процента и сейчас на уже упавшем или падающем рынке в целом неплохая возможность купить ее по дешевой цене И если прикидывать что dot повторит свою максимальную цену в 54 доллара и считать от текущей цены мы можем представить что вложив 1000 долларов от текущей цены если она вырастет до 54 то вы заработаете 6100 долларов и даже если она не вырастет настолько ну просто она в два раза меньше вырастет, окей, это все равно шикарная инвестиция. Но тут назревает вопрос, почему она вообще должна подняться в цене и не укататься в ноль и не пропасть вообще. Критерий крутости и надежности альткоинов это количество и скорость транзакций, это команда разработчиков, капитализация, практическое применение и понимание, какие проблемы она решает в реальном мире. Блокчейн dot на данный момент способен обрабатывать до 1000 транзакций в секунду. Хотя вот для сравнения, чтобы вы понимали, биткоин всего лишь 7 Polkadot создал Gavin Wood Он сооснователь, первый главный технический директор и главный разработчик эфириума А это между прочим вторая вообще криптовалюта во всем мире Сегодня капитализация Polkadot составляет 8,2 миллиарда долларов Капитализация это общая рыночная стоимость оборота одной криптовалюты То есть чем больше капитализация, тем больше пользователей ей доверяют и пользуются ею а самое главное, что dot решает проблемы, которые препятствуют практическому внедрению блокчейна в нашу реальную жизнь. О чем я вообще говорю? Это увеличение количества транзакций и совместимость независимых разных блокчейнов. И направлений, где это применить, на самом деле просто сотни. И только один этот факт дает нам понимание, что... Монетка Палька Тот имеет огромный потенциал роста, это вот те иксы, за которыми мы гонимся. Но вернемся к нашим монетам. Следующая монета это полигон Матик. Сейчас ее стоимость где-то 80 центов. За последний год она упала на 48% и сейчас в принципе достаточно неплохая точка входа по приятной цене. И если прикидывать, что Матик повторит свою максимальную цену в 2,9 доллара, естественно с текущей цены, то с 1000 вложенных долларов мы с вами заработаем 2680 долларов чистыми. Его капитализация в данный момент оценивается в 6,4 миллиарда долларов. Потенциал скорости и количество транзакций полигон увеличился на данный момент до 7000 в секунду. На что это влияет? Большее количество транзакций… Меньше комиссия за перевод И вы понимаете, что люди всегда стремятся там, где дешевле Зачем им двигаться делать одну и ту же транзакцию, если тут дорого, тут дешево Поэтому это еще один такой сигнал присматриваться к полигону Второй аргумент в сторону полигона То, что у них есть цель увеличить масштабируемость блокчейна эфириум Вы понимаете, это вторая монетка после битка А на лето 22 года в сети полигон работает уже более 7000 приложений В области децентрализованных финансов, метавселенных, игр и NFT что это вообще все значит? То есть, чем больше реальных проектов, где используется какой-то определенный блокчейн в данный момент, полигон, тем больше растет цена монетки, тем больше доверия, тем больше стабильности, тем больше будет ее рост. И предела нету. То есть, это определенный показатель того, что с монеткой все будет окей. И третья монетка это Avalanche AVAX Я о ней уже говорил в начале видео и Сейчас ее стоимость 23 доллара За год она уже упала на 50% Что вы понимаете, точка входа на данный момент очень даже неплохая и Если прикидывать, что AVAX повторит свою максимальную цену в 145 долларов Естественно от текущей цены То с 1000 долларов вложенных вы заработаете 5271 доллар чистыми и Если другие альткоины только набирают обороты То Avalanche на данный момент уже пропускает до 6500 тысяч транзакций в секунду. Капитализация уже 6,4 миллиарда долларов, что показывает ее масштабы. И в будущем ее цена будет только расти, поскольку она создает универсальную экосистему с разных блокчейнов. То есть вам, как конечным пользователям, не нужно будет заморачиваться с конвертацией, все будет мультифункционально. И все, что я вам сказал в этом выпуске, не является финансовой рекомендацией. Но я очень советую обратить внимание именно на эти три монетки. И напишите в комментариях, за какими монетами в данный момент следите вы. Возможно, ваша монета попадет уже в следующем выпуске. мы сделаем ее хороший разбор и вы услышите мое и мнение других экспертов а стоит в нее вкладываться а есть у нее потенциал или нет жду ваших комментариев